Судебный участок номер 3 Матвеева курганского судебного района от гражданина человека СССР Чижикова Григория Семеновича, село Куйбышево, улица Первомайская, 119, Ростовская область. лицу называющим себя судьей, мировой судья судебного участка номер 3 Матвеева курганского судебного района Кучмееву Вадиму Сергеевичу. Уведомление об увольнении. В адрес Чижикова Григория Семеновича пришло извещение о явке в судебное заседание по гражданскому делу по иску ПАУ НБ Траст о взыскании задолженности по кредитному договору. Далее человек гражданин от организации, называющей себя судебный участок номер 3 матвеево курганского судебного района, без подписи лица, называемого в данном документе судьей Кучмиев ВС. Далее лицо. в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Человек, его права и свободы являются высшей ценностью Признание, статья 2 Конституции, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина, обязанность государства. Также Конституция РФ предусматривает, что носителем суверенитета, единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ. Но народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти, органы местного управления. Человек и гражданин являются в высшей ценностью, единственным источником власти, причем такая власть осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Все ветви власти самостоятельные и не могут быть зависимы друг от друга. Следовательно, любая организация или лицо, действующее от имени государства РФ, может осуществлять свою деятельность в случае, если человек и гражданин привлек такую организацию и лицо к оказанию человеку и гражданину государственных услуг, Такие услуги могут оказываться государственные органы власти, далее обслуживающий персонал, только в рамках обозначенных Конституцией РФ, только в целях провозглашаемых Конституцией РФ. Поскольку Конституция РФ четко, внятно и однозначно декламирует разделение органов власти, то назначение одним обслуживающим персоналом, это имеется в виду президентом, другого обслуживающего персонала, то есть судьи в обход человека и гражданина, недопустимы и противоречат Конституции Российской Федерации. А также, как механизмов и законодательных алгоритмов найма человека и гражданином обслуживающего персонала судей для оказания судебных услуг не предусмотрено, то осуществление судебной власти согласно Конституции РФ возложено непосредственно на человека и гражданина. Подтверждение вышеизложенному может также служить скан оригинала указа президента РФ о назначении лица федеральным судьей РФ, доступной для ознакомления в телекоммуникационной сети интернет на официальной странице президента www.kremlin.ru. Из данного оригинала документа следует, что президент отказался подписывать антиконституционный указ или если в вашем случае не президент, то федеральное собрание, оно там у вас подписи нету. То есть то, что вы зачитали просто на документе, номера и так далее, это, это не документы представленные. То есть вы суду, то есть гражданам-слушателям и ответчику и мне, представителю, не представили документы о назначении. То есть вы зачитали там номер постановления назначения. Это не документ, это просто какая-то вот запись, которая ни о чем не говорит. То есть вы документ не представили. Но здесь просто в этом документе, вот в этом, идет речь о том, что вы, ну, как бы президентом назначен. но ну, просто в вашем случае назначен федеральным собранием. Я вот смотрел, и так подписи там не нашел. Я нашел этот документ, где вот указывается ваша фамилия. Подписи нету и печати нету. Ну, во вот вопрос, чтобы снять этот вопрос, вы можете предоставить этот документ вот сюда. По статье 24 пункт 2 вы должны предоставить. Далее. На документе отсутствует подпись президента, в вашем случае подпись федерального собрания руководителя и печать. Печать не соответствует ГОСТу 51.511, этот ГОСТ печати Российской Федерации с изображением государственного герба, то есть двуглавого Орла. То есть есть ГОСТ, если вы знаете про него, я не буду про него рассказывать подробно. Вы знаете, да, про этот ГОСТ? Знакомы? Продолжайте, не так, ладно. Поскольку гражданин так, ГОСТу вот 501-511, таким образом указ о на назначении контрагента, имеющего также ли, как, лица, как фамилию, имя, отчество судей, ничтожен и не имеет юридической силы. Поскольку гражданин и человек не привлекал лицо к оказанию судебных услуг, а также не привлекал от лица заявления на устройство на работу по оказанию человеку и гражданину юридических услуг, не осведомлен о мировоззрении лица, его моральных и этических человеческих качеств, не ознакомлен с документами, подтверждающими личность лица, не ознакомлен, это все по статье Конституции 24 2, не ознакомлен со сведениями о гражданстве, образовании, наличии и отсутствии наркотической зависимости, а также психическим здоровьем лица, то лицо никак не может законно занимать должность судьи в Российской Федерации, подписывать документы от имени РФ а также оказывает любые другие услуги гражданину и человеку. Отдельно обращаю внимание, что сама организация работает вне правового поля РФ. То есть организация, вот этот ваш суд. Соответственно, по статьям 41 из 55 Гражданского кодекса, любая организация или филиал обязана быть зарегистрирована в ИГРЮ. Вот, в ИГРУ зарегистрирована... Ваша организация не зарегистрирована. Зарегистрирована только организация Ростовской области. Суд, вот, Ростовской области, вот есть такая организация. Там есть такая Золотарева Елена Нантурин, которая может действовать без доверенности. У вас от этого лица нету доверенности. А вот такой вот, как там, третий участок, Матвеево-Курганский суд, да? Вот такая организация вообще в игрул не зарегистрирована. игрюл это налоговый орган по существу, это налоговый орган. В котором ваш суд не зарегистрирован. Это что за организация ваш суд? Где он зарегистрирован? На, на американском ЮПИК сайте? Где зарегистрирована Ваша организация. Да? Это запрещено? Это где написано? В какой статье? чтобы меня лучше слышали. Также существует... Так, по игру, так, отсутствует, следовательно, организация на территории РФ, ваш суд отсутствует, следовательно, организация на территории РФ не существует, ваш суд не существует на территории РФ. Также соответствует Конституция РФ и пункта один статьи 4 ФКЗ от 31-12-11-100 о судебной системе РФ право осуществлять правосудие на территории Российской Федерации, хотя территории у Российской Федерации нет, обладает только исключительно суды, созданные, учрежденные, основанные основаны федеральным законом. Федерального закона о создании учреждений оснований организации, то есть вашего судебного участка, не существует. Таким образом, организация, вы если существует, вы предъявите хоть один документ, не только находится вне правового поля РФ. А и когда вы заявляете, что мои вот эти заявления не по существу, по существу придавите документ, тогда будут ваши заявления по существу, что вы считаете, что я не по существу заявляю. А когда вы заявляете пустые слова, это вот вы как раз не по существу заявляете. И до этого ваши два отвода не по существу. То есть вы сказали, что что я доказал, что Российская Федерация это не государство, а это американская корпорация, что Госдума не приняла. Как вы считаете, то, что референдум был, состоялся, она признала. То, что даже Дума ваша признала, вы это не считаете, по существу не считаете. Подождите, подождите. Речь о том говорит, что Российская Федерация есть в природе, а если... Основания вашего суда вообще нету, как и российской федерации. Вы вообще пустое место здесь находитесь. У вас ни удостоверения нету, ни, ни документа о назначении вас судьей нету у вас ни доверенности. А от Ростовского? По места, вы суде, я вот, а я судьи тут не вижу. Пока судьи нету еще. Вы пока еще не, доста, не доказали, что а, да, судья. Что, в чем вы сначала докажите, что вы судья. Вот тут на суде. Дальше, да. Сходательство заключается? Сходательство заключается в том, что суд, статья 36 ФКЗ о судебной системе не может быть автор, оправданием для деятельности организации, поскольку для, на дату 31-96 организация не существовала, ваша организация. Существовал Народный суд до 96-го года. Народный суд, то есть СССР. Но в ФКЗ о судебной системе не предусмотрено переименование судов или смены ориентации судов. То есть, э -э -э, народный суд переименовать там какой-то суд другой. То есть, не предусмотрено. Законом предусмотрено только учреждение создания упразднения или подсчет существующих на момент принятия закона. Таким образом, исходя из вышеперечисленных норм права, сама организация имеет мутный антиконституционный преступный статус. Запишите это как оскорбление. Из вышеизложенного следует, что лицо никто не назначал на должность судьи. Конституционного механизма привлечения к работе по осуществлению лицом судебных услуг человеку и гражданину, в данном случае Чижикову Григорию, не существует. Организация действует вне правового поля. Организация это так называемый суд мировой, действует вне правового поля РФ, в обход законов РФ человек и гражданин не нуждается в услугах лица, то есть так называемых судьи, в соответствии с Конституцией Российской Федерации, а осуществляет судебную власть в отношении себя непосредственно сам. Это ему позволяет делать статьи Конституции 2 и другие там. Поскольку человек и гражданин ⁇ это высшая ценность, это сказано в Конституции РФ, единственный источник власти, властью данной мне Конституции постановляю лицо самовольно в обход Конституции, присвоившей в себе должность судьи, от должности судьи отстранить и уволить без выходного пособия. Взыскать с лица, это имеется в виду судья, ущерб нанесенный государству РФ и человеку и гражданину в виде затраченных средств на содержание лица, выдаваемых лицу под видом заработной платы, за весь период противозаконного удержания должности лицом в пользу государства Российской Федерации. Третье. Передать дело по надлежащей подсудности человеку и гражданину для дальнейшего рассмотрения дела по существу человека и гражданинам. То есть вам, человеку и гражданину, передать вот это в соответствующие органы, то есть для дальнейшего, вплоть до международного суда, для ознакомления. Где сидят так называемые представители суда Российской Федерации, которого нету в природе вообще, и судья вот этого нету. Они пытаются судить гражданина СССР, которого по конституции вот этой основного закона СССР, вот этой вот конституции СССР, 54-я статья гласит, что он обладает неприкосновенностью личности. Вы его не можете судить. Его может только судить суд. суд все есть об этом суд. Вы, вы, вы написали, что это как бы не по существу. А это все по существу. Вот эту Конституцию никто не отменял. Скажите, кто ее отменил и каким документом? Mm -hmm. Это основной закон. Видите, крупные буквы. Основной закон. Вот это ваше. Покажите, где здесь основной закон написано. Это не основной закон. Это Филькина грамота. Она не, Она не принята. Она не принята. Это все в ходатайстве Она не принята. Не Конституция это не принята, не ваш этот. Ни ГПК, ни УПК И ничего не принято Это все, да. это не законы да. Так, Давайте. вот Давайте. Вот это один экземпляр есть у вас? Да. Все, передавайте Так, пусть Дальше вы имеете право Соответственно все органы передать Я подскажу потом какие а возбуждение уголовное дело. Да, я думаю. После этого оно вступило в силу с момента обручения. После этого мы можем покидать. Мы пока судью тут не видели, поэтому у нас никто не держит и не задерживает. Собирайте документы уходим. То есть судебное решение, вот этот человек, который выполняет... Он выполняет уже... Конечно. Да, он выполняет функции судьи, вы не судья. Он выполняет функции судьи, это ему право дана Конституция РФ, хотя она и не принята, но как бы она принята. То есть его права он отменяет, это судебное, и будет себя судить сам. Потому что ему Конституция позволяет, он источник власти, но не вы. Вам власть никто не дает. Вам народ не наделял власть. Вам наделил или президент именно судьям, или федеральное собрание. Это противоречит этой же Конституции второй статье и так далее. Это незаконно. И